Привет, народ! Вещает Антон. Сегодня я к вам пожаловал с новенькой подборкой невероятных транспортных средств. Каждая из них сильно отличается от предыдущего, а также имеет свою уникальную историю и неподражаемый внешний вид. Кроме того, досмотрев это видео до конца, вы увидите машину, детализация которая обошлась разработчикам в миллион с лишним долларов. Что ж, предлагаю не тянуть резину, а приступать сразу к делу. Только это... А лайки и подписки на канал не забывайте, а также в конце видео у нас конкурс на тысячу рублей –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 Машина работает не в таком быстром режиме, так сказать. Ну а если точнее, кхм, она является велокартом. Но все равно, кем и чем бы она ни была, мне модель Бугати сильно зашла. Больно уж красивая гадина. О, я знаю, знаю! Знаю, на что похож следующий транспорт. Но начну обо всем по порядку. Помните фильм «Трон»? Тот самый, где люди передвигались на таких супер красивых мотоциклах.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 Потом нацепили на него колеса и... <как> <как> вложили немного деньжат. Примерно миллион баксов. В результате у парней получился офигительно красивый и быстрый самолет-лимузин на колесах, который поражает не только своим внешним видом, но и интерьером. Думаю, мои слова здесь будут излишни. Просто насладитесь этой красотой сами. Rolls-Royce – богатейший бренд, который постоянно удивляет своих клиентов, которых, казалось бы, уже ничем не удивить.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 С одной стороны, это абсурд и не поддается никакому объяснению. С другой же, проект уникальный и имеет смысл. Для кого-то смысл будет в умилении народа, для кого-то в прохождении любых препятствий. Но самое главное, что машинка яркая и определенно привлекает внимание окружающих. С этим-то уж точно никто не поспорит. А вы знаете, что такое шнековый вездеход? И нет, это не связано со Шреком. Ха, ладно, сейчас быстренько объясню. Шнекоход – вездеход, движение которого осуществляется посредством шнекороторного движителя. Конструкция движителя представляет собой два винта Архимеда из особо прочного материала. Построить это в реальности – задача не из простых. Тем более в личном гараже. Но ребятам из этого видео каким-то чудом это удалось. Выглядит это, конечно, жутковато. Представляешь всю силу и мощь конструкции, в то же время понимаешь то, как она портит землю. Прям до мурашек пробирает.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 Она представляет собой кресло, которое установлено на две гусеницы. Вовнутрь поместили мотор, и все это хорошенько соединили. В результате у ребят вышло опупеть какое шустрое кресло, которое к тому же может быть и удобным. По-моему, прикольно. А вот эта машинка что надо. Да, пускай она не будет иметь суперсовременного вида, пускай она не обладает сумасшедшей подсветкой или какими-то другими такими фишками, но мне кажется, это всегда можно ей добавить, как и любой другой машине. А вот что делает ее по-настоящему уникальной, так это ее размер. Тачка не является грузовиком, но вполне на него смахивает. Ее сидение начинается на том месте, где заканчивается голова взрослого человека, стоящего рядом. Это тот самый случай, где водитель высоко сидит и далеко глядит. Очень интересный проект, который по-любому может найти свое светлое будущее в каких-нибудь шоу или веселых видосах.